добрый день сегодня у нас распаковка заказал нож для этой вот бритвы на мне свое время упала я склеил но все равно он как-то вот не качественно постригала поэтому решил заказать 300 рублей заплатил доставили с деком вот. пожалуйста с деком как-то ну, не очень быстро шло но время я не постригался посмотрим что тут что он из себя представляет. Так. То есть, это реально только нож. Так, так, так, так, так. Очень хорошо упаковано. В пупырках. Так, и... Так. Вот, пожалуйста. Промасленное все. Красивенько. Сейчас сравним. что здесь. Вот. Вот здесь уже запачкан, но это не проблема чистить. Ну, в принципе, одинаково. Практически. Но я думаю, лучше новый. Ножом воспользуюсь. Так, сейчас я его... Это к вопросу тем, кто спрашивал что то этой бритвы. Что делать, если Там пружинки нет. Это когда сломает. сломает. Все. Работает отлично сегодня я испытаю и скажу что так я испытал стрижет вот отлично как как нулевой как у меня до этого было до ему то вот я специально предположил сюда я раскрыл кстати потом перед тем как постригаться этот конвертик там была еще вот такая тряпочка в подарок. С их знаком каким-то. Вот так что. Стрелка сломалась. Не надо горчаться. Не надо покупать новую. Можно просто заменить. 300 рублей стоит это вот, удовольствие. я полагаю, покупается за одну стрижку. Сейчас постричься стоит примерно столько же. Вот, пожалуйста. бритвы это пользуюсь. Три года. Если не больше, года 4 уже. Четвертый год пошел. Заряжал только 3 раза. Хотя подстригаюсь я практически раз. Один-два раза в месяц. Плюс дети бороду. Все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Впереди еще куча распаковок. Единственное, что не понравилось, что... Хотя с деком может быть и неплохо. надо дом принесли вот товар этот. Позвонили договорились на, на определенное время принесли доставкой надо вполне удобно хотя если бы все равно стоит стоимость ходит почти мне кажется было бы дешевле уже 300 рублей 200. или может еще я не знаю почему не так